здравия тебе дорогой боярин если ты кликнул на этот ролик то наверное ты заметил что в последние годы меркантильность женщин очень сильно возросла и количество меркантильных женщин тоже женщины как будто забыли что такое любовь и встречаются как будто исключительно для того чтобы высосать из тебя деньги будем надеяться что этот ролик женщины не посмотрят в этом ролике я тебе расскажу о трех способах определения меркантильной женщин и если первый способ будет выглядеть очень очевидным то второй способ будет твоим определенным ростом твоим шагом в эволюции отношений а вот третий способ, если его мужчины начнут массово применять, то, в принципе, всех женских коучей и мужских, в принципе, тоже можно будет закрывать смело, они больше не заработают никакого бабла. Поэтому сделай, пожалуйста, так, чтобы этот ролик никакая женщина не посмотрела. Смотри сам до конца, втихушечку, там можешь лайкнуть, но женщинам его ни в коем случае не отсылай, это в твоих интересах. Итак, способ первый. До того, как ты ее повел на первое свидание, до того, как ты потратил на нее первую какую-то свою копейку, э, обрати внимание на то, как она общается. Употребляет ли она такие обороты, как мужчина должен? Мужчина должен обеспечивать, мужчина должен то, мужчина должен все. Если у нее в разговоре это проскакивает достаточно часто то ее в принципе на свидание ввести не обязательно потому что эта женщина меркантильна на сто процентов это сразу видно из ее разговора если она говорит что-то такое о чувствах о том что хочет встретить своего человека то в принципе первую ступеньку она прошла и ты приглашаешь ее на свидание и далее начинаешь юзать второй способ определения ее меркантильности ведешь ты ее в какую-нибудь недорогую кафешку, ну такую приличную там кофейню, ну для первого знакомства, чтобы нормально было, чтобы не 200 долларов на крутейший ресторан тратить, непонятно зачем, а вдруг ничего с ней не получится, ну зачем. Ведешь в приличную, уютную кофейню, где вы там кушаете тысячи на 2 на 3 И вот когда вы уже покушали и попили, ты просишь принести счет. И как настоящий мужчина пытаешься расплатиться. Но вот не задача на твоей карте недостаточно баланса. Возьми с собой какую-нибудь дебетовую карту, на которой там лежит каких-нибудь 100 рублей, и уж точно счет в кафешке с этой карты невозможно оплатить. И ты такой, оба и на нее так посмотришь, и серьезно так скажешь. Слушай, давай ты сегодня расплатишься, ну в следующий раз я. И далее наблюдай за ее реакцией. Разумеется, во время этого свидания ты не должен выглядеть как нищеброд. Ты должен подъехать на своей машине, выйти с начищенными ботиночками, прилично одетый в какой-нибудь хороший костюмчик, дорогой там замечательный, да, чтобы она поняла, что в принципе у тебя с баблом проблем никаких нет. А тут какая-то вот незадача случилась, ты взял с собой одну всего лишь карточку, очень торопился на свидание, очень хотел с ней встретиться, взял всего одну карточку и вот как-то взял не ту. Ну, бывает. И далее, если она спокойно достанет свою карту или наличку и расплатится за ваш вот этот несчастный счет там в 2-3 тысячи рублей и скажет «Окей», еще поцелует тебя в щучку, то значит дальше в принципе можно с ней продолжать какие-то отношения. Встречаться, то бишь, для взаимного удовольствия. Вот этим актом, оплатой вот этого совместного счета, она показывает тебе, что ты для нее значишь больше, чем деньги. И если она действительно так делает, то это не меркантильная женщина, и она встречается с тобой, потому что ты ей действительно нравишься. Если же она начинает реагировать по-другому, она начинает возмущаться, говорит, как так, да ты же мужчина, ты же должен расплачиваться, что это я женщина, буду за нас платить, да ты охренел совсем, а, ну как бы все. Как бы дальше все понятно. Она хочет от тебя исключительно ресурсов. Она не готова для тебя что-то делать. Сам посуди, вот эти 2-3 тысячи рублей денег, это как бы ни о чем. Ни для тебя, ни для нее. Но сам факт того, что у тебя не оказалось сейчас, вот в данный момент, там 2-3 тысячи рублей для того, чтобы расплатиться по счету, ставит тебя в несколько неудобное положение. Правильно же? Перед официантом. Как то так, пришли, покушали и денег нет расплачиваться, может полицию вызвать или что там с тобой еще можно сделать, да? Можно, конечно, оставить там документы, съездить домой, вот весь вот этот геморрой, там, взять денег, там друзьям позвонить, там знакомым сказать, ой, займите там 2000, там, извините, вот так получилось, подъедете туда-туда-то. Просто расплачиваясь за этот маленький счет в ресторане, женщина тебе показывает не только, что она финансово вкладывается, но то, что она хочет тебя избавить от вот этого возможного геморроя. Ну что это? Куда-то звонить? Где-то что-то искать? Зачем? Уж понравились друг другу. Давайте скорее расплатимся и пойдем кому-нибудь в гости, чтобы устроить хорошее продолжение. У тебя даже есть шанс наказать меркантильную женщину за ее меркантильность. Ведь ситуация может развиваться несколькими путями. Допустим, она села такая, сложила ручки и сказала, ну окей, я хотела бы поехать с тобой дальше, ну, ты, пожалуйста, там позвони другу там, или где-нибудь найди деньги, реши эту проблему, поедем дальше с тобой к тебе в гости, там развлекаться. Ты находишь деньги, идешь в машину, достаешь там заначку, или с носка из какого-нибудь достаешь заначку, расплачиваешься, вы едете, у вас все случается. Как бы все понятно. То есть ты встречаешься, в принципе, с меркантильной женщиной, но ты ничего не потерял. Ты заплатил за ресторан, получил, что хотел. Если она. Допустим, вот в момент, когда ты просишь ее заплатить, говорит, "У, все понятно, нищеброд, неудачник, но все равно платит ты, я не знаю, куда ты будешь звонить, где ты будешь брать деньги, но я с тобой дальше встречаться не буду или как-нибудь иным способом дает понять, что ты ей больше не интересен, потому что ты просто ее попросил заплатить за тебя, ты говоришь, окей, я вспомнил, у меня в машине как раз вот барсетка, деньги, но садишься в машину и уезжаешь нафиг. У нее других вариантов не будет, как, кроме расплатиться за эту кафешку, и ты даже не теряешь ни копейки денег в этом случае. Но если случается такой вариант, что она говорит, окей, классно, я заплачу, поехали скорее с тобой на продолжение, платит, и вы едете, и все у вас случается, то ты наблюдаешь за ее реакцией дальше». Если в процессе вашего дальнейшего общения, ну, у вас там это все дело произошло, все классно, все здорово, если вот в процессе где-то она намекает или говорит прямо о том, что ты как бы должен ей отдать эти 3000 рублей, то тут уже становится непонятным, действительно ли она с тобой из-за чувств, или она как-то мимикрирует, она себя превозмогает. Может, она надеется тебя разводить все время, а если из-за чувств, то она заплатит и забудет. И вот если она заплатила и забыла, то делай выводы и готовься к ее проверке по третьему способу. А прежде чем ты узнаешь о третьем способе, я развею твои сомнения касательно второго. Многие мужчины вот не могут себе позволить просто взять и сказать, что вот у них нет денег расплатиться. Они боятся. Понимаешь, вот это твой страх – а страх чего? Страх того, что она не продолжит с тобой отношаться? Да и хрен с ней. Представь, что она выбежала из ресторана, э, крикнула громко, что ты неудачник, нищеброд, там, и с тобой она не будет встречаться им, именно поэтому. Да? Ты не настоящий мужчина. Радуйся! Ты за 2 или за 3 тысячи избавился от потенциальной шкуры, которая тебя могла развести там на миллионы. Избавился очень дешево. И вот когда она убегает, ты достаешь там из ботинка заначку или другую карту и спокойно расплачиваешься и весело уходишь. Мне об этом способе когда-то давно рассказал мой коуч. Он сказал, да ничего же страшного в этом нет. Но ну, сам подумай, почему мы боимся это сделать? Это что за наш внутренний такой страх, который мы не можем преодолеть? Нет, мы не боимся, блин, на войну идти. Мы не боимся оружие в руках держать. А вот перед женщиной в ресторане мы что-то пасуем. Как так? Мы не настолько смелые, мы не настолько состоявшиеся мужчины. Позволь себе сделать вот такой финтушами, Позволь себе юзнуть вот этот второй способ. И для многих мужчин применение вот этого второго способа будет таким же сложным, как для какого-нибудь ботаника первый урок пикапа. Просто подойти к женщине и сказать, что она тебе нравится. Все, вот ему это сложно, у него рот закрывается, у него все, сразу там слезы текут, пот с него льется, он не может этого сказать. Вот ты точно так же, заметь, скорее всего, не можешь себе позволить взять и сказать, что у тебя нет денег, даже не в этом дело. Взять и сказать женщине, чтобы она расплатилась на первом же свидании. И вот, допустим, ты этот второй способ научился мастерски делать, отшил штук 5 шкур, официанты тебя уже знают, официанты уже знают, что ты будешь разыгрывать эту комедию, они уже к тебе будут нормально относиться, если ты в одну и ту же кафешку будешь приходить, все будут ржать именно вот над этими приходящими шкурами. да. Но если все-таки тебе попалась немеркантильная женщина, которая хочет встречаться исключительно для того, чтобы свои как-то реализовывать заметь чувства эмоции для женщин на самом деле важнее чем деньги разводят на деньги они обычно мужчин которым не чувствуют никаких чувств не испытывают никаких эмоций ну хотя бы бабла дай, если она не чувствует любви в ней не рождается ничего все зачем ты ей нужен ты ей нафиг не нужен но она может стать разыграть комедию только для того чтобы с тебя потягать немножечко ресурсов и многие женщины так делают на этом я заостряться не буду перейдем сразу к третьему способу его мне изложил один мой подписчик причем подписчик сам является юристом и проконсультировался с другими юристами и с нотариусами и все ему сказали что блин, а схема-то рабочая я изложил этот способ, эту схему своему юристу, он засомневался в некоторых моментах, но сказал, что как способ определения меркантильности женщин это, блин, идеально. Итак, предположим, ты встречаешься с женщиной довольно долго, она такая вроде как вкладывается в отношения, там платит 50 на 50, приглашает э, тебя к себе в гости, готовит для тебя еду, ну, пытается, в общем, быть как-то полезной. Но допустим, что она очень прошаренная, и она хочет именно выйти за тебя замуж, для того, чтобы потом устроить развод, отпилить половину твоего имущества и поиметь с тебя кучу алиментов вот как от этого защититься и тут вот мне подписчик выдает этот третий способ слушайте внимательно значит вы с этой дамой уезжаете куда-нибудь в германию или в любую другую европейскую страну главное чтобы там где-то были какие-то нотариусы и вот вы приходите к нотариусу и у нотариуса она пишет вам расписку что заняла у вас 100 тысяч долларов 100 тысяч долларов она у вас заняла или 100 тысяч евро можете написать, неважно. Главное, чтобы сумма приблизительно соответствовала 100 тысячам долларов или 100 тысячам евро. Далее вы с этой распиской едете в свою родную страну и отдаете ее в ячейку на хранение. Банковскую там или еще какую-то. Но забрать эту расписку вы можете при выполнении двух условий вы приносите свидетельство о разводе и исполнительный лист на алименты замечайте в чем фишка те алименты которые она получит в результате развода вас на бабке с помощью развала семьи редко будут превышать сумму в 100 тысяч долларов я об этом уже писал определенный ролик что надо женщины предварительно потребовать перед браком 6 миллионов рублей приблизительно, такая вот минимальная сумма, которая сумма вам может компенсировать ваши алиментные расходы, в случае, если она надумает с вами развестись. Многие говорили, что у женщины нет таких денег, никто за меня замуж не пойдет. Ну вот вы можете составить вот такую расписку. И э, в случае, если она все-таки подала на развод и подала на алименты, и поставила вас перед фактом вот такого большого долга, который в сумме будет составлять около 100 тысяч долларов, вы достаете эту расписку и пускаете ее вход. Давайте сейчас критику самой схемы оставим за скобками. Давайте представим, что она не работает. Но вы ее излагаете женщине следующим образом. Вы говорите, ты классная, ты замечательная, я согласен на тебе жениться и родить с тобой детей, вообще жить до гробовой доски. Но законодательство у нас такое, что... Никто не гарантирует, что ты в любой момент вот этот брак не разрушишь, и все мои инвестиции не пойдут прахом. Поэтому мне нужна вот эта страховочка. Если ты готова вот так вот застраховать, так скажем, мои возможные расходы, возможно, мою сломанную жизнь, если ты серьезно относишься к браку и к отношениям, то ты на это пойдешь. И что интересно, вот в этот момент... Любая, даже самая продвинутая, даже самая мимикрировавшая, даже самая хитрая женщина, которая является внутри все-таки меркантильной, в этот момент она отваливается, в этот момент она выходит из себя, и в этот момент она начинает тебе кричать и топать ногами, что ты мужчина, ты должен. И все. И вот это вот последний барьер. Если она его прошла, если вы действительно сходили, написали такую расписку у нотариуса, все, чтобы заверено было печатями, то в этом случае как бы ты застрахован получаешься. И если на том этапе, когда ты женщине рассказываешь об этой схеме, если она от тебя не сбегает и говорит, окей, я согласна, то это означает, что ты встречаешься все-таки не с меркантильной женщиной. Ну и немножко о подводных камнях вот этого третьего способа. Дело в том, что он на практике еще не опробован. И вас могут как бы обвинить в мошенничестве. Вы же фиктивный договор займа, фиктивную расписку подписываете. Вас может спасти то, что вы находитесь в другой стране, и там как бы не было видеокамер, вас не выдадут, свидетелей нет, но вот есть документ, да. А, но если выяснится мошенничество, то по статье мошенничества пойдут сразу оба. Второй подводный камень мне объяснил мой юрист, он сказал, что алименты являются первоочередным долгом. И если у вас, допустим, есть долг по алиментам и есть расписка, что этот человек, которому вы платите алименты, он вам должен 100 тысяч долларов, то алименты вы платить будете, а взаимозачета никакого не произойдет. Такое вот у нас законодательство. Получается, что с юридической точки зрения ты в любом случае в проигрыше, но не обязательно эту схему именно применять, достаточно о ней рассказать женщине. У нас 90% людей, если не 99% юридически неграмотны, но сообразить о том, что в случае развода у нее будет перед вами долг в 100 тысяч долларов, она сумеет. Если же вы являетесь настолько прошаренным юристом, что сможете эту схему реализовать без сучка, без задоринки и обойти вот эти подводные камни, свяжитесь со мной в комментариях. Я обязательно почитаю. А если вы не юрист и не можете обойти грамотно все эти подводные камни, то молитесь, чтобы этот ролик не набрал 50 миллионов просмотров. Молитесь, чтобы вы не посмотрели женщины. Потому что пока они не знают об этой схеме, вы можете... Достаточно точно вычислить их скрытую меркантильность.